Вернемся к нашей задаче, то есть, в принципе, мы определились значит, с тем, что нам нужно делать. Ну, а теперь мы определимся, как всегда, с тем, что у нас дано, где мы стоим. То есть, что нам требуется найти, ну, хотя мы об этом уже говорили в начале предыдущей части. Сейчас у нас уже вторая часть, второй фрагмент. Ну и в первой части мы разобрались, что же нам требуется, чтобы построить это самое решение. В данном случае мы вспомнили, как интегрируется дифференциальное уравнение методом разделения переменных. Итак, что же нам дано? Давайте посмотрим. Нам дан был рисунок. Рисунок 1, на котором у нас изображена наша насыпь, наше полотно и так далее. Вот наша полочка искомая ширина, которую мы ищем. И нам были даны вот все эти характеристики. То есть, мы можем записать, значит, что у нас имеется насыпь, Вот она обрывается. Вот у нас полка. Это наш рисунок один. Далее у нас имеется тело. Это у нас участок А Б. Это точка С. Это точка D. Да. Это у нас, ну я не очень хорошо нарисовал. Надо будет, конечно, перерисовать. Ну, здесь у нас давайте более пологий сделаем этот угол альфа. Насыпь. И здесь нам нужно изобразить еще угол бета. Угол бета, что я пропустил из виду первый раз. Вот наш рисунок 1. А. Б. Конец насыпи. Конец откоса. С. Д. Вот наша полка. Ширина, которая нас интересует. Далее. Здесь у нас наше тело. Массы. Что нам дано? Нам дана геометрия. Значит, Угол альфа равен 60 градусам. Угол бета равен 75 градусам. Длина участка АВ равна l равна четырем метрам. Так. Далее коэффициент трения f он не равен нулю. Высота падения, то есть вот эта высота h b давайте e обозначим. BE равно H равняется 5 метрам. И у нас есть какое-то время T равное 1 секунда. Давайте посмотрим, что это за T. Откуда оно взялось? По участку AB откоса составляющему угол альфа с горизонтом, имеющий длину L, камень движется. Ага, tau это время движения по откосу AB. Ну что ж, оно нам тоже дано, оно равно одной секунде. Что нам нужно найти? Нам нужно найти длину полки CD, CD, которую обозначили B вопрос, и скорость, с которой падает на полку, В, С, но не в точку С, но Ага. падает на нее ага ну да вообще-то именно в точку с потому что требуется как бы найти условия при котором попадет именно в точку с камень ну что ж вот то что нам дано и что нам нужно найти длину вот этой полки b и скорость, с которой камень упадет. Допустим, вот как-то так он упал. Вот эту скорость. Скорость в v... ВС. нам надо найти. Да, скорость векторная начинка. Давайте мы это напомним. То есть нам надо будет найти либо вот эту фигуру, ее направление и модуль. геометрическую фигуру. Либо нам надо будет найти проекции. vcx, ВСХ. Теперь мы можем приступить и к решению. Итак, что же мы будем делать для решения этой задачи? Давайте мы выпишем. Ну, во-первых... Чтобы рассматривать движение, напоминаю, мы должны ввести систему отчета. Ввести одну общую систему отчета, связанную с какой-то конкретным телом отчета, например, точкой С, точкой Д и так далее. Или Б, или А, неважно. В данном случае не самое лучшее решение, поскольку тело на разных участках подвергается действию разных сил. Вот здесь, на этом участке тело подвергается. Давайте я опишу это. На первом участке. Тело движется под действием каких сил? Сила тяжести. Раз. И сила реакции опоры. То есть сила в данном случае откоса. Но Мы ее разобьем на две составляющие по традиции. На силу Перпендикулярная реакция и силу трения. И силу трения. Вот под действием этих сил тело движется с каким-то ускорением. Там А1. Вниз. Начинает движение из точки А, естественно. Точки А с нулевой скоростью. Да, кстати говоря, я забыл записать. Здесь у нас еще было известно, что точка А, точки а скорость равна нулю. А второй участок, на втором участке движение происходит уже под действием других сил. То есть, это свободное падение. Здесь, фактически, на этом участке, вот эта стенка СБ, на этом участке действует только сила G. Соответственно, ускорение направлено тоже только вниз. Это ускорение свободного падения А2. Давайте мы так запишем. Ну и какая-то у него скорость В, направленная произвольно. В отличие от вот данного движения, когда скорость тоже направлена по прямой В1, по прямой АВ. Поэтому давайте разобьем решение на две части. Первая часть. Это дифференциальное уравнение движения на участке АБ. Как я уже говорил, что мы должны значить написать? Сумма всех сил равна что? Второй производная m r штрих Ну или как я тоже вам уже говорил, легче, конечно, записать m. В штрих. Под В мы имеем в виду, повторяю, скорость именно на этом участке. И под радиус вектором мы тоже имеем в виду. А, я не ввел еще систему отчета. Ну, давайте мы введем эту систему отчета. Значит, вот естественно, что тело отчета это начальная точка. Это совместить лучше с точкой, где скорость равна нулю, откуда начинает движение. Ось X мы направим сюда же. Ось Y и Z нам не понадобятся. Хотя, по идее, можно было бы направить оси Y и так далее, и так далее. Но они нам не понадобятся. Связь между силой трения и силой реакции опор мы и так знаем. Значит, вот наше тело. Вот это его координата X. Соответственно, вот радиус вектор. То есть, вот радиус вектор. Далее, что у нас? Вот это у нас сила G. Это у нас сила реакции N. Это у нас сила трения F трения. Напомним, этот угол у нас равен альфа. Соответственно, у нас вот этот угол тоже будет между горизонталью силой N тоже будет равен альфам. Итак, вот наша ось X. Поэтому с поскольку движение происходит только вдоль нее, мы просто проецируем это уравнение на ось X. это равняется m vx штрих или что из себя представляет сумма всех сил в данном случае сумма проекции всех сил на ось x значит она представляет первую силу проецируем на ось x вот эта проекция вот, перпендикуляр опускаем на ось x этот лежит, вот эта проекция то есть длина этого отрезка со знаком плюс, поскольку мы ось х направили вниз напоминаю, раз это альфа значит вот этот угол тоже будет альфа значит это у нас будет g синус альфа проекция этой силы будет равняться g синус альфа минус, естественно, что сила трения равняется проекция этой силы на ось х будет равна нулю Равняется первой производной от скорости. Сила трения. Напоминаем. Сила трения у нас чему равняется? Коэффициент трения умножить на реакцию n. Реакция n в данном случае уравновешивает какую составляющую? Она нас уравновешивает, значит, уравновешивает, извиняюсь, не эту, а вот эту составляющую по поверхности, то есть вдавливает вот эта сила, вот эта проекция. Это у нас будет что? G на косинус альфа. Значит, n по модулю равно g косинус альфа. То есть, это равняется f, g, косинус альфа. И теперь, вспоминая, что g у нас сила тяжести, это mg. Что мы пишем? mg синус альфа минус f Mg косинус альфа равняется m ну, В данном случае точка. Сокращая на постоянную слева и справа от знака равенства, мы получаем следующее дифференциальное уравнение dVx по dt. Я переписал вот это обозначение, то есть поменял левую и правую части равенство g синус альфа минус f ж косинус альфа вот пожалуйста у нас готово уравнение если мы его разведем значит переменные как я показывал оставим здесь переменную vx vx а dt переведем сюда это будет значит что же синус альфа минус fg косинус альфа dt и проинтегрируем то, что мы получим. Мы получим то, что в общем-то искали. Значит, интегрируем это дело. Ну, подошли. Мы получили уравнение скорости. vx равняется, это у нас все постоянное, напомню по условию, g синус альфа минус fg косинус альфа умножить на t плюс какая то постоянное интегрирование. Постоянное интегрирование находим, естественно, из начальных условий. Из начальных условий, а каких именно? Ну, мы помним, что при t равном нулю, в x равно нулю. Отсюда следует, подставляем t равное нулю, 2 равно 0. Отсюда следует, что c1 у нас тоже будет равно что? 0. Следовательно, возвращаясь к этому уравнению, у нас просто уравнение скорости зависит от времени. Вот таким образом. Вот этот коэффициент умножить на t. Напоминаю, это постоянный коэффициент какой-то. То есть скорость тела на этом участке, извиняюсь, прямо пропорционально чему? Времени. То есть на вот этом участке, чем больше у нас, вот на этом участке, чем больше А, Б, А, Б, чем больше время, тем больше скорость. Время движения на этом участке у нас было задано, оно у нас вот Тау 1 секунда. Подставляем и получаем, соответственно, скорость. V в X момент Тау, это скорость точки Б фактически, по модулю. И по направлению тоже оно там известно. Значит, чему равно? g синус альфа минус f косинус альфа. Умножить на 1. То есть равно вот этой величине.